Что касается статистики, я так по-быстрому расскажу. Важно при рекламной кампании это анализ статистики. Примерно работает таким образом. У вас есть ваш сайт. На сайте много всяких страниц. Там где-то продающие страницы. Вводится специальный код. Код этот желательно помещать в самый низ страницы. Код аналитики. Как правило, это код Google Analytics и Яндекс метрики. Я ввожу оба кода, потому что у каждого свои преимущества есть. И плюс я еще Crazy Egg есть тепловые карты добавляю. Три, три основных у меня скрипта стоят на всех страницах. Тепловые карты это показывают. Даже я могу вам сейчас показать по-быстрому, сейчас сделаю картинку тепловые по карты могут показать как люди кликают на вашу страницу правда там наверное, последняя версия я удалял но очень интересный момент что можно проанализировать как, какие зоны на вашем продающем тексте люди кликают какие какие зоны просматривают вот у яндекса у них есть еще во первых эти клики в яндексе видны если зайти в режим просмотра метрики, там есть тоже похожие отчеты, похожие на Crazy Egg. И у Яндекса есть еще такая классная штука, как Видвизор. Они купили компанию, раньше это была отдельная компания, которая позволяет видео записывать. То есть, как клиенты бродили по вашему сайту, как они смотрели страницу, как двигали мышкой, куда кликали. То есть, вот это вот, Статические страницы. Сейчас я вам скину ссылку, картиночку. Надеюсь, что будет видно. За счет этого вы можете проанализировать, что конкретно на вашем сайте уводит, например, клиентов сайта. У Google, кстати, тоже похожая статистика есть. Но там клики не видны. Там видны именно просто картинки, текстовым видом. Так, это она. Сейчас вторую сделаем. Тоже очень интересная картинка. Почему я разные скрипты подключаю, потому что оно в разных системах показывается по-разному в разных проекциях можно разные выводы делать наверное тут плохо видно она очень большая получилась на экране и там видно какие, в каких зонах клики были давайте я другую загружу которая скроллинг виден вот такие вот скрипты они позволяют еще дополнительно анализировать как Работает, насколько эффективно работают ваши продающие страницы, как работает ваш сайт вообще в совокупности. Вот здесь по картинке видно разными цветами. Более такие светлые, но тут она плохо у меня все-таки создалось. Получается, что более светлый тон, там желтый цвет, явно видно, какие зоны люди просматривали. Конверсии. Прежде чем начинать рекламу, Конверсии вы настраивать должны обязательно в Google AdWords. То есть реклама без учета конверсии – это деньги на ветер. это Вы просто платите за клики непонятно за какие. Фактически таким образом в Яндекс Яндекс.Директе кучу денег спускаете именно по этой причине, что там для того, чтобы учитывать конверсии, там приходится достаточно сложные манипуляции делать. Примерно похожую статистику можно сделать, если… Анализировать метрики. там Яндекс метрики можно сделать анализ переходов на страницу с учетом создания целей. Так, давайте я вам покажу тогда, как создаются цели и как создаются конверсии. Вот, допустим, у меня страница оплаты на данный мастер-класс. Вот это вот страница адрес. Вы видите, это у нас факт перехода на вот эту страницу. Я буду считать как конверсию конверсия считается в моем случае при стоимости оплаты в 1000 рублей примерно 50 процентов посетивших данную страницу из моей статистики оплачиваю соответственно я захожу в отчеты инструменты есть пункт конверсии с этого должна начинаться любая рекламная кампания вы создаете продающие страницы публикуете их на сайт Сплит-тест можно чуть-чуть попозже настроить, но конверсия должна быть с первым делом сделана. Конверсия и цели в Google Аналитике и в Яндекс Метрике Аналогичная конверсия мы Заходим, Нажимаем кнопку «Новая конверсия». Есть название этой конверсии, но пусть это будет оплата 19-го. Местоположение. Ну, пусть это будет веб-страница «Сохранить и продолжить». Здесь категория конверсии. Возможная продажа или просмотр ключевой страницы. Ценность конверсии. Ну, я считаю, в долларах. У меня аккаунт в долларах. У вас, скорее всего, будет в рублях или в гривнах, в зависимости от страны, с какой вы регистрируетесь. Я обычно настраиваю язык русский. Будет такой текст небольшой выдаваться в конце дополнительных настройках. Можно включить дедупликацию, чтобы не было повторения чего-то. Сохраните и продолжить Смысл создания конверсии ⁇ это получение кода, который будет учитываться в дальнейшем в Google AdWords для анализа эффективности вашей компании. То есть вам здесь предлагается, кто будет добавлять. В данном случае я сам. И вот вам создается вот такой код. JavaScript этот JavaScript-код вы должны внедрить в вашу страницу. Если зайти в сходный код моей страницы, посмотреть здесь. Здесь видно, что вот, видите, Google код. То есть я полностью всю страницу ввел, табличная форма здесь. Потом пошел код конверсии. А дальше у меня пошли следующие коды. Это код Google аналитики, Google метрики. Это это Crazy Вся статистика по этой странице у меня собирается и в Google аналитике и в Яндекс Метрике, и клики еще на Кризек видны. Даже могу сейчас, наверное, вам показать. Еще раз попробую Кризек открыть в режиме шаринга экрана. Может, вы увидите картинки. Конкретно вот по вот этой странице платежей я ее недавно удалял там видны новая версия за последние дни не так много было я отключил как раз компанию видно что кликали видите непредсказуемые места совсем не туда где хотелось бы но в то же время видно что вот клики были но если нажать на конфетти здесь режим видны что клики были конкретно на ссылку конкретно на кнопки региональных и еще несколько кликов было в левых интересная вещь вот этот scroll map здесь он не так явно видно давайте другой я тут открою отчет самой продающей странице там будет хорошо видно там тоже она свежая я ее недавно правил ну какая-то статистика есть вот и видно что как люди по ней ходили и смотрите, этот более светлый тон показывает, что люди читали вот этот вот мой анонс, который я последний добавил, а дальше уже движение более красным цветом, меньше, меньше, меньше, меньше, меньше. Потом дальше опять пошло зеленое, меньше, потом красным. Красным, видите, вот эта зона опять люди останавливались на зоне. Если нажать, видно опять же, как люди кликали на ссылки видно что какие зоны люди не кликали на ссылки, то есть вот на продажнике на продающей странице видно что вот на эту ссылку хорошо кликали на эту ссылку до этого были элементы еще которые ну тут видно что опять же есть элементы которые никак не связаны с текстом но анализируя вот эти вот клики вы можете делать выводы по тому насколько эффективно ваш сайт работает то есть конверсию надо обязательно сделать без нее рекламу давать я не рекомендую. Иначе будет выбрасывание денег. И вы делаете еще привязку Google Аналитики. Так, я наверное какой-нибудь сайт открою левый. Не буду вам все показывать. Но принцип похожий. Вы в режиме отчеты инструменты Google Analytics. Вначале она не активна. Вы должны создать аккаунт общий в Гугловский и в Analytics и в Google AdWords. И привязать эти оба аккаунта, чтобы они вместе были, вместе работали. После этого у вас будет, если я открою один из своих сайтов, ну, любой из сайтов, цели добавляются в кнопки «Изменить». Не буду вам показывать всю статистику по всем сайтам. Какой-нибудь старый, вот на этот. Здесь есть набор целей. Здесь добавляем цель. Название цели любая, но обычная. Делаю по названию страницы. И копируется часть от доменного имени. Аналогично практически, здесь я сделаю переход на страницу. Так, целевой URL, пускай будет этот вот этот адрес. Обращаем внимание, что здесь домен опускается. И здесь указываем ценность цели. То есть переход на эту страницу будет стоить 15 долларов сохранить цель после этого ваша аналитическая система будет учитывать все эти переходы и можно будет графики строить